Они к нам присоединились несколько минут назад, и знаете, сразу так энергично, так бодренько у нас стало, сразу заиграла во всех местах энергия. Мы говорим о двухдневном бизнес-ретрите. Как эмоции создают деньги? У нас в гостях сегодня Екатерина Салье, Это бизнес-тренер. Доброе утро. Доброе, доброе утро, доброе утро. И Елена Боброва, эксперт команды Салье. Доброе утро. Доброе, доброе утро. Да. доброе. Честно, рады видеть. И в первую очередь Лена. Ты усп... Лен ты успешный руководитель некогда ТНТ Новый Регион, наши партнеры, прекрасные эфиры. Чем ты сейчас занимаешься, я не могу не спросить. Ну, Оля сейчас все сказала. Я эксперт команды Салье. А, вот, а -а. Салье. И как быть в команде сами. А, как я там оказалась и чем мы занимаемся, я расскажу в процессе нашего эфира. Ну, потому что это тема, которая вытекает из главной темы а, нашего эфира. Вот да, мы будем говорить о выгорании. Это ведь такая традиционная да? история, да? когда ты добиваешься определенного результата, и что-то все. Тебя все устраивает, все нормально, и со временем становится скучно. А потом вообще неинтересно. Но ну, это не всегда может хорошо закончиться. Почему сейчас стали такое внимание уделять эмоциям в бизнесе? Почему так популярен термин «эмоциональное выгорание» И почему так важно управлять эмоциями? Раньше что, бизнесмены были менее эмоциональны? Что изменилось? О, изменилось. Доброе, доброе утро еще, еще раз. раз, да. Изменилось время. Вот давайте мы развернем микрофон. Хорошенько. Хорошенечко. Вот так, вот, отлично. отлично. Итак, изменилось время на самом деле очень сильно, потому что если вспомнить предпринимателя, родившегося а, в 60-х, 50-х, 70-х, то есть уже взрослого человека. Угу. Это человек, рос в системе, рос в пропаганде, рос в союзе, когда мы пятилетку делали за 4 года, в три смены двумя руками за одну зарплату ради будущего. У нас был образ желания будущего. Но в тот момент, когда союз закончился, мы перешли в российское пространство, перешли а, в другую систему вообще ценностей, то цель пропала, пропали границы и эмоции захлестнули. И эмоциональное выгорание, правильно называясь, ну то есть сама болезнь определяется следующим образом, это нарастающее эмоциональное истощение. Из-за переизбытка эмоций мы начинаем истощаться. Если мы не умеем ими управлять, если мы не умеем справляться с этим потоком, то они начинают нас выжигать. А как, как? это проявляется? Как а вот Слушай, давайте я расскажу, потому что я пережила все стадии эмоционального, почти все, потому что последнее стадия, не дай боже вам. Пережить ее. Ага. А, расскажу, значит, есть пять стадий. А последняя стадия Лены, извини, это, это по собственному желанию? Нет, это последняя стадия смерть. это не бытие, это смерть. Последняя стадия эмоционального выгорания. Это пепел. Ну вот, чтобы вам было понятно, вы люди творческие, поэтому образами буду разговаривать. Угу. Есть пять стадий эмоционального выгорания. Первая стадия это искра, когда тебе что-то уже не хочется. Ну так она вспыхивает в тебе, и тебе на какие-то вещи у тебя не стоит. Угу. Вторая стадия – это пламя. Ну, из искры возгорится пламя. Это когда тебя накрывает такая лень. Вот прямо лень. И ты а, начинаешь скрываться от людей. Да, уже. скрываться от людей, закрываться в кабинете, ну, как руководитель, например, да, тебе не хочется общаться там с сотрудниками со своими, у тебя гласно что-то уже не горит. Третья стадия – это пожар. Пожар – это когда внутри, в принципе, уже выжженная пустыня, то есть ты горишь. Гнев. Да, гнев, Обида. обиды, а, ненависть в том числе есть. да. К кому? Вот. К коллегам? Подчиненным? А, ненависть, наверное, к несправедливости мира. Ой. К вот неценности прямо так, себя. К неценности себя и несправедливости мира. Вот так это происходит, да? И а, я дошла, а ну следующая стадия у нас угли. Угли? Да, угу. это когда уже ты начинаешь болеть. Болеть, пустота, ну то есть болеет. Что-то там стреляют, здесь стреляют, да. Ну и пепел это когда просто человек уходит в небытие. Кто-то заканчивает жизнь самоубийствами. Такие есть ситуации. Кто-то заболевает и умирает, реально от болезни. Когда меня за хвост бобра схватила с солье, я была в стадии догорающего пожара, переходящего в угли. А, как это у меня выражалось то есть у меня были в принципе на тот момент все виды аддикции вы понимаете да, что такое аддикция? Это, уже... это зависимости я была зависима от алкоголя мне сейчас уже я уже могу сейчас об этом говорить Серьезно, Здесь... конечно а, утро начиналось шампанского заканчивалось шампанским и в общем ну, э... да. и день продолжался им же вот. Следующая зависимость у меня была от сериалов. Я пересмотрела такое количество сериалов, что я даже не помню их название сейчас. И а не помню, что такое хацапетовка. Я, знаешь, что смотрела, я смотрела бесстыжих, например, mm -hmm. да. То есть я не могла смотреть сериал, у которых высокий эмоциональный уровень. Mm -hmm. А он должен был со мной резонировать. Поэтому я смотрела всякую, ну, mm -hmm. низкую дрянь. Mm -hmm. Да, спасибо, Оля, за подсказку. Я не знала, можно ли это слово употреблять, да, mm -hmm. в вашем эфире. А, вот это так происходило, то есть зависимость от интернета, от социальных сетей, это знаете, когда ты смотришь на фотки в Инстаграме, а тебя, блин, бесят счастливые лица их обладателей. Но тем а не, не а менее время не фото, не больше, не не у меня экранное время выросло на 500 чтобы вы понимали. Айфон же диагностирует uh -huh. это все. Он мне утром пишет, Елена, ваше время выросло на 500 и на следующий день на 500 процентов. То есть вы представляете, а, Елена, что? Да? Ну ладно. А мне пофиг. Это же И ты понимаешь, состояние такое, что ты закрылся от всего мира. Да? Ощущение, что ты никому не нужен, тебе никто не нужен. И вообще ну, жизнь дрянь. Но это откровенная такая история. Mm -hmm. Лен, как ты выходила из этого состояния? Вот об этом мы совсем Давай. продолжим и беседу. Друзья, в группе радиостанции Адам ВКонтакте появился специальный пост. Две очаровательные леди улыбаются. Под этим постом оставьте свой комментарий или вопрос. И ближе к финалу часа мы определим, кому достанутся два билета на бизнес-ретрит, который называется «Как эмоции создают деньги». Он пройдет в нашем городе 11-12 января в Доме дружбы народов.